Кобры укусит. Ой, не Три слова, да, попал. Ну, да Блин, ну, да. карточке? Восемь слов. Тренировка, селкей. Такой... Че, посяжай? Че, посяжай? Че, посяжай? Че, еще раз один... спрашиваю. Че, молчишь? Че, посяжай? Вот именно в эту секунду.